Ранее я уже снимал видео о том, как колой дрова, используя разные технологии. И в видео, как колой дрова быстро и просто, я рассмотрел эти разные технологии колки дров. От колки одной рукой до позабытой техники. Но я забыл сказать о самом важном. О том, как мы, сибиряки, колим дрова. Колка дров по-сибирски. Но вот в чем вообще разница колки дров, скажем, в европейской там, или в стран ближнего зарубежья от сибирской колки? А, в разбивании на плахе. Это самая главная разница. То есть в Европе разбивают вот так на плахе ровно. Да? Ну, вот так, вот так. Даже большие черки. То есть берем... Раз разбили плака, И далее... Тоже так же, а ровно что получилось здесь. Вот. Если в европейской колке чурка раскалывается на плахе параллельно, то в сибирской колке на плаке мы раскалываем по краям, то есть обкалываем по краям. Так мы намного быстрее колем дрова и намного легче. Вы, наверное, заметили, что в колке дров я использую путейский замах. Необычный. Необычный прямой. То есть обычный прямой замах, вот, да? А я использую такой. Но на самом деле так колят только некоторые железнодорожники, путейцы. И то есть мало кто даже у нас в Сибири такой дрова. Обычно люди да, колят прямым замахом. Но меня, мой отец научил колоть путейским замахом. Потому что такой замах намного сильнее. И главное, это то, что благодаря этому замаху не устает так сильно спина. Но для тех, кто не умеет колоть дрова, лучше его не пробовать начинать, потому что тяжело попасть в цель, когда нет сноровки, нет опыта. Это, как я говорил, в видео про позабытую технологию. Только для тех, кто уже умеет колоть дрова. Спасибо вам за внимание. А также за то, что делитесь моими видео в соцсетях и мессенджерах. Рекомендую вам также посмотреть и другие видео на моем канале по данной тематике тоже много видео, например, как расколочуру с учками или как одеть топорище на колонны, много-много других. Ну, а вам я желаю всего самого хорошего. До скорых встреч.